Здравствуйте всем! Меня зовут Петров Александр, я выпускник Тимирельской академии, кандидат сельскохозяйственных наук. И на нашем канале, на канале Сады Вселенной, я рассказываю о различных приемах ухода за растениями, как за ними ухаживать, как их сажать, удобрять, защищать. Рассказываю об обрезке плодовых, ягодных, декоративных растений, хвойников, о прививке, о различных приемах защиты растений от болезней и о вредителях которые поражают наше растения. Буду рад, если моя информация вам пригодится. Делюсь своими знаниями, своими умениями, с удовольствием. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, отвечу. С землею И на Марсе будут яблони цвести.